Вот именно по безпро... безрасходного периода, чтобы замена матки. А вот если матку не менять, а вот таким образом поступить, значит взять допустим семьи, которые ну, группами конечно, получается. Вот, выбрали вы какую-то группу, поставили туда открытый расплод с других семей, в общем, на, на 5-6 рамок, ну, кому, сколько, какой из его семьи там. Вот, через 12 дней забираем расплод, там же матка была, она же продолжалась ее. забираем весь расплод оттуда и обрабатываем эту группу. И формируем следующую группу таким образом, и не меняем маток. Вы имеете в виду создать условия для максимально эффективного и эффективной обработки от клеща, концентрации расплод, рамок расплодов. Если я правильно понял, да, этот, этот прием по формированию специальных отводков для облегчения борьбы с клещом. Я сейчас озвучу, а вы, вы затем поправите, правильно ли я понял эту мысль, мы уже об этом говорили. Как формируются отводки для создания безрасплодного, вернее, расплод, период остается расплодным, но распределить его таким образом, что у нас получается идеальная возможность обработать клеща. Он будет на, на взрослой пчеле. Как это делается? Берется семья, из семьи убирается весь печатный расплод. На нем формируется отводок. То ли это будет сборный отводок, то ли это отдельно будет. Можно через глухую перегородку сверху поставить над семьей основной, если, ну, чтобы не было угрозы переохлаждения и замирания расплода. Если мы отдельно сформируем этот отводок, то лед на уйдет, останется печатный расплод необогреваемый, А там будет и уже на выходе расплод, и молодой, которому еще 10-12 дней находиться, его должен кто-то обогревать. А пчела лед на уйдет. Поэтому часто делают так. Основная семья забирает весь печатный расплод в отдельный корпус, оставляют весь расплод открытый, внизу на старой матке, закрывают глухой перегородкой сверху и ставят этот корпус с печатным расплодом. Он находится над основной семьей. Туда возвращается летная пчела вниз. Понятно, сверху, вверху будет уже проблема в отводке. Я об этом сказал. Может застыть расплод. А когда он будет находиться над семьей, то будет... Условия более комфортные для сохранности, даже в отсутствии необходимого количества пчел. Где-то отдельно будет проблема. И вот, на следующий день в нижняя семья обрабатывается акарицидом быстрого действия. Там нет печатного расплода. Весь клещ, который остался в отцовской семье или родительской с плодной маткой, будет на взрослой пчеле. Мы ее обработали, эту семью. Ну, кто кем, пушкой там, или раствор, водным раствором щелевой кислый неважно, как то применяется, но можно обойтись акорецидом быстрого действия, контактного. Не обязательно ставить полоски, а сделать вот такой вот прием. Пушка, конечно, будет проще всего быстрее, а верхний отводок верхний отводок с печатным расплодом безматочный, туда помещается. Маточник, если есть отцовская, то есть семья-воспитательница, значит помещается готовый маточник. Или же дается частично, какая-то рамка подпадает с открытым расплодом, засев там небольшой участок для вывода с вещевой. Ну, скорее всего, если кто занимается такой практикой, и она у него поставлена уже на поток из года в год, значит для этого семьи-воспитательницы и есть маточники. И вот когда выйдет матка, и пока она обгуляется, в семье не будет уже тоже ни единой ячейки расплода, никакого, пока не обгуляется матка. Она обгуляется, если маточник даже поставить на выходе, ну а подгадывать нужно так, чтобы матка обгулялась, и если она начнет сеять, появится открытый расплод от молодой матки, и рассчитать так, чтобы печатный расплод, на котором мы формировали отводок, уже из него вышла вся пчела. Ситуация будет точно такая, как и в нижней семье родительской. И в этот момент обрабатываем и верхний отводок от клеща. Получается, максимально эффективно мы избавляемся в середине сезона или даже в начале, это можно сделать после первого медосбора, у кого там какой товарный варный первый весенний. И запускаем семью в развитие в дальнейшем до главного взятка уже в этом спаренном дуэте. Но это будет уже двухсемейный. Затем можно проводить ротацию между ними рамками. У нижней семьи от старой матки забирать печатные на выходе, давать этому наверх отводку, помогать молодой матке. А от молодой матки давать вниз открытый расплод на воспитание. Мы этим самым продлеваем рабочее состояние, не даем зароиться старой матки внизу и хорошо помогаем отводку с молодой маткой вверху. Подходит главный взяток в окончании. Мы можем поменять без проблем на старую, молодую матку, вернее старую матку на молодую. Сохраняем целостность этого общего стояка и берем по максимуму. Товар с последнего главного взятка. Если я, конечно, правильно понял этот процесс создания отводка, чтобы легче было бороться с клещом. Эта практика применяется, у ее. я только начинал заниматься пчеловодством, уже я об этом знал. Поэтому частенько, когда заводим мы речь о формировании отводка, о борьбе с клещом, о безрасходном периоде, я никогда не говорю, что вот только... Изолятор и все, больше никуда не смотрите, никакие темы, без проблем. Как вы создадите безрасплодный отводок, то есть безрасплодную ситуацию, вариантов полно. То ли вот тот, о котором я сейчас вам сказал, или же помещайте матку в изолятор. Есть варианты, какой будет, какой больше впишется в вашу технологичность, под ваше направление, выбирайте. Самое главное знать это логически. И осталось применить практически. Да, понятно, Владимир Ильич. Я имел в виду, знаете, вот когда мы меняем матку, допустим, даем, хотя бы там масочек, хотя это проходит время, да, безрасходный период появляется. Но семья за это время проседает. А вот я как-то подумал, знаете, вот, допустим, есть семья, у нее там три рамки печатного расхода, а две рамки открытого. Пять рамок расхода. Мы туда поставим еще три рамки печатки, допустим, или 4, если это второй или ну, там это, вот. Через 12 дней это пчела выйдет с этих печат, с печатной. Семья увеличится. Забираем весь расплод оттуда. Оттуда. И ее обрабатываем. Вот таким образом. Вы забрали весь расплод. А судьба этого расплода. Вы забрали. Расплод вместе, если это печатный, или весь расплод с клещом. А судьба этого расплода, затем вы, тоже вы должны создать ситуацию с молодой маткой, для того, чтобы он там вышел, и потом обработать уже эту маленькую семейку или пчелу из этого расплода, когда она выйдет. Потому что клещ, что весь будет в основном до 90% находиться в печатном расплоде, как вы будете что-то про, пропустил? Уточните, судьба пчелы из этого расплода. Ну, когда мы семью эту подготавливаем для обработки, мы ставим туда закрытый расход. с клещом совсем. Потом, когда через 12 дней пчела выйдет, клещ весь будет на пчеле. Мы забираем тот расход, который матка там была, сеяла. Который еще весь, все, эта семья подготовлена, без расхода мы ее обрабатываем. Эти рамки мы точно так же формируем семью для обработки, когда выйдет там расход, точно так же забираем у нее и на следующую. Вот таким. Ну это получается, вы же сами сказали, что нужно одновременно всю пастик обрабатывать, а тут получается, что я, допустим, группу сделал, обработал, следующую группу сделал, обработал, вот таким образом что-то мне в голову пришло. Вам осталось это все практически обкатать, попробовать эффект и запускать в серию себя на пасеке. Только так. Если будет получаться, значит, победители не судят. Владимир Егорович, добрый вечер. У меня здесь вышел разговор с одним человеком. Я ему сказал, что жировое тело у пчелы накапливается в личиночной стадии. Он возразил и сказал, что не в личиночной стадии, а в стадии имаго. В чем разница? В стадии имаго он имеет в виду, что пчела поедает пыльцу и накапливает жировое тело, если вы имаго. Почему накапливается в жировом теле? Любое, любое насекомое, проходящее личиночную стадию, все процессы накопления жирового тела, будущего, будущего взрослого насекомого как репродуктор, происходит в личиночной стадии. Моль, мы об этом постоянно говорим, моль, бабочка, не имеет даже пищеварительной системы. Она заявляется замыкающей фазой онтогенеза по развития поколения, развитие организма, уже от личинки, от отложенного яйца и до отложенного яйца следующего. Все накапливает бабочка от личинки. И у пчелы то же самое. Жировое тело, унаследованное от личиночной стадии, старшая, взрослая пчела и мага, только расходует. У нее это работает, это жировое тело, оставшееся после личиночной стадии, как батарейка фонарика на иссякание, на истощение. Если пчела и мага могла пополнять жировые запасы, поедая пыльцу, усваивая, она б жила не 40 дней летом, и не 10 дней, и не 10 месяцев зимой, а годы. А этого не происходит, потому что на 12-й день возраста прекращается активность фермента протеаза, синтезирующий белок пыльцы. То есть белок пыльцы может усваивать только пчела в ограниченном возрасте с 6 до 12 дней. С 12-дневного возраста снижается активность фермента, усваивающего белок пыльцы, для вырабатывания маточного молочка. И пчела после 12 дня жизни до 17 плавно переключается на уже другую биологическую миссию стать летной пчелой. У нее притупляется активность протеазы и начинает активизироваться фермент инвертаза. Он ей нужен для того, чтобы инвертировать принесенный нектар. Она становится пчелой-приемщицей. Летная принесла, произошел трофилаксис из медового зобика в медовый зобик, передала летная ульевая пчеле нектар, каплю. В медовом зобике уже пчелы-приемщицы происходит инверсия. И для этой инверсии нужен фермент инвертаза. Фермент протеаза уже на грани... Э... Дегенеративных изменений. После 18 дня возраста, когда становится пчела летной, фермент протеаза вообще атрофирован, активи максимально активизирован фермент инвертаза для того, чтобы эффективно, максимально эффективно и побыстрее проводить инверсию нектара. Уже когда пчела берет в медовый зобик на нектарнике и несет его. Прилетает с ним в улей, уже в этот процесс, во время полета происходит инверсия. Все делается максимально сжатые сроки. Почему и борьба за максимально полноценное выкармливание пчелы в личиночной стадии, максимально качественное выкармливание, особенно первого расплода, то есть первые пчелы первого поколения. Почему и сильные семьи в зиму нужно делать, чтобы весной в отсутствии пыльцы в природе пчела зимующая могла максимально полноценно выкормить первое поколение себе на замену за счет запасов собственного жирового тела. Зимующая пчела старшая пыльцу не усваивает, она, это, она кормит, выделяет маточное молочко за счет остатка белка собственного жирового тела. А теперь смотрим, сильная семья и слабая. Какая семья по силе выкормит лучше это первое поколение? Конечно, сильная. Даже если в прошлом сезоне жировое тело было недостаточно полноценно сформировано за, по причине отсутствия в природе пыльцы. Но сильная семья это исправит. Почему и сильные семьи пускали в зиму наши авторитеты, Волохович и Цибро? Не устану повторять и напоминать вам об этой технологии. Так что, ну понятно, раньше об этом вся литература твердила, что пчела должна как можно дольше осенью полетать, и как можно больше покушать пыльцы, чтобы как можно больше было жировое тело для полноценной, максимально полноценной зимовки. У меня в августе месяце, я, когда посажу маток в изолятор, все, вся пчела, еще активный сезон длится до сегодняшнего дня. Сегодня пчела, кстати, летала, плюс 9 градусов было. Уже матки по 3 месяца находятся, а есть такие, которые по 4 в изоляторе. В изоляторе и когда прекращается выкармливание расплода вся перга остается в семье и я ее сохраняю до весны до весеннего развития следующего года потому что пыльцу употребляют пчелы только тогда когда есть в семье открытый расплод как только открытого расплода нет все прекращение пыльцы поедание пыльцы прекращается как бы, как бы не хотела та теория э, существовать, сегодня изоляция, изолятор ее просто подрихтовал, так, легенько. И если бы это было не так, то изолятор бы, тема изоляции маток просто не, не существовала бы и была невозможна в применении. А так у меня матка работает 3,5-4 месяца в сезоне. Можете сделать эксперимент по, по пыльце. Единственная поправка, что последняя пчела из последнего расплода, когда выходит из последнего расплода, молодая, и в отсутствии в личинок даже, она по инерции какую-то часть пыльцы может съесть, потому что у нее активно, вот этот короткий период шестидневки, активен протеаза. Может быть. Но основная масса накопления белка жирового тела происходит в первые три дня кормления личинки маточным молочком. И остальное, остальное накопление белка происходит при переводе старшей личинки на, на медоперговую смесь. Все. Наждаются и мага взрослая. Часть жирового тела была потрачена на процессы э, метаболизма, то есть этого... На фазу трансформации метамеры, когда появляется предкуколка, куколка и взрослая ма. На эти процессы все тратится белок жирового тела. Все остальное сохраняется для того, чтобы формировать, формировать жировое тело для активности Ферментов. Первый инвертаза, первый протеаза, второй инвертаза. Первый для синтеза белка пыльцы молодым пчелам и кормление личинок маточным молочком. Вторая, второй, второй фермент инвертаза для того, чтобы инвертировать нектар, принесенный в улей, как можно быстрее. Но пускай будет это мое мнение, раз уже на то пошло, если еще раз проходит до сих пор на этот счет дебаты и споры.